Ударился Что нам снизу делать? Нам наверх надо? Не у них, я так понял. Трубочку вон там возьмем. На, держи, это нам. Сейчас я еще возьму.